Меня всегда восхищала старость. Каждый вечер я проводил специальный обряд, чтобы хоть ненадолго почувствовать себя пожилым. Я наряжался в королевский костюм и взбирался под самую крышу дома. В руке у меня был старый костыль, мой талисман. Встреча с ним навсегда изменила мою жизнь. Когда мне было 10, родители отправили меня на каникулы в деревенское имение друга отца, господина Печета. Я сразу же получил ветхий сарай под мастерскую, краски и холсты. Вскоре полотно закончилось, и тогда я решил написать натюрморт с вишнями на дермантиновой двери, что лежало в сарае. Я начал работать сразу тремя цветами, накладывая их прямо из тюбиков в ритм шуму мельницы. Перед завершением своего шедевра я вдавил настоящие хвостики вишен в картину, а затем булавкой избавился от древоточцев, которые насквозь изъели дверь, и поместил на их место плодовых червячков из настоящих ягод. Господин Печет назвал мою картину гениальной, но я знал, что способен на гораздо большее. В день сбора липового цвета я взобрался на чердак башни, где случайно наткнулся на необычный предмет. Это был трухлявый костыль который покрывал какой-то тонкий, потершийся материал с приятным запахом тления. Я схватил костыль и вышел в сад, размахивая им. Под большими липами расположились три лестницы, а возле одной из них стояла девочка лет 12. Я прозвал ее Дулиттой, потому что она напоминала мне мою первую любовь. Костылем я дотронулся до спины девочки, но она испугалась меня и стала пятиться назад. Я отошел и отправился к своим животным, которых держал в большом курятнике. Там я обнаружил своего ежа мертвым. На его игольчатой спинке кишели черви. Я подошел ближе к нему, чтобы перевернуть его своим костылем. Заметив на брюхе ежа огромный клубок червей, я в страхе помчался клипом. Вскоре я сообразил, что только что осквернил дорогой мне предмет. Мне не хотелось терять костыль, и я придумал, как с помощью особых ритуалов его очистить. На следующий день, когда началась гроза, ко мне в дом неожиданно вбежала Дулита, чтобы укрыться. Вечером ливень прекратился, и я отвел ее на террасу. Там посредине стоял промокший от дождя костыль, а рядом листело мое игрушечное колесико. Дулита взяла колесико и присела на низенький парапет. Я схватил костыль и медленно на цыпочках стал подкрадываться к ней. Им я дотянулся до тоненькой талии Дулиты, так что она оказалась точно в развилке костыля. Посмотрев на ее прекрасное лицо, я опустил глаза и всадил костыль в зазор между плитами террасы. А после этого выхватил колесико из руд Дулиты и бросил его в пропасть. Жертвоприношение свершилось. С тех пор костыль стал для меня символом смерти и одновременно символом воскрешения. На следующий день господин Печет отвез меня обратно домой в Фигерас. Костыль я оставил при себе навсегда.